Троки работают. Да. Что делал? Кирпич ложил. Да. Пошел. И здесь. Вот они самые такие у тебя торчащие. Тянем и все. Сколько стоит у вас? Там? Три раза поедете. 700 долларов или 800 долларов. Так. Да? Да. Болит да. Да. Да. Да. Перекошен? Да да. Здесь футбол играл и вот, мяч пинул. Э Как-то неудачным пинул получается. И хруст правый ну, не сломался такой. Да да. Очевидно, и потом, ну 10 секунд не прошел, вот не смог ходить. Ну диклофинат кололи ему вроде. То и есть вы пинули мяч, спина заболела сначала или нога? Нет-нет, нога. Вот, вот, потом спина. Да. А. Два года назад у меня ну, ничего, футбол ничего не играл и вот позвончик вот так. Здесь вот ну, пояснице? Да, да, да. Ну, сейчас я а до этого не было никогда такого? Да, да, ник никогда не было. Здесь ну, здесь мне искрив... сказали, у тебя грижа есть? Mm -hmm. Два грижа есть? у был? него искривление так. Выпрямление, да? Кто выпрямление? Манильную терапию пошел, Где? там тоже, в, в Турцию, да, в Истамбуде. вот эти да, упражнения сделал, вот здесь осталось чуть-чуть. Внизу, вот так. А, а такого раньше не было? Никак не было. Сейчас вот, наверное, стряжу, но после двух минут, ну, не болит. Поясница не болит? Нет, нет, вот только здесь вот. Таз болит? Да, да, да. Болит, И... болит годится правой стороны. Да, да. Здесь, вот как-то... Тянет или болит? Ну, болит. болит. Ну, И, ну, ну, ну, видно, он подхрамывает, получается, одно это. Ногу отдает? Да. Вот Вот сюда. До колена по, по мышцам шлятора. Как? Ну там тоже болит. У меня Я намаз делаю. Это, но... он, это у вас мозоль или костяной рост? Да, костяной рост. Mm -hmm. Что говорят? Yeah. Не удалят, не хотят? Нет, ничего. Но он не болит же у вас. Да, да, не болит. Mm -hmm. Это вот... с молодостью у вас? Да, я в футбол играю из-за этого. Вот намаз делаю, вот хрусты бывает здесь тоже. Mm -hmm. вот. И потом, вот 20 лет был, у меня спина болит, И доктор сказал, как есть. Ну, не может быть, ну, ты может. молодой из-за этого. У меня были такие и в девять лет, и в одиннадцать ну, лет дети были. Так, бедро до колена. Колено давит, а ниже? Не болит? А ниже этот... Э, на Пальцы на не имеют? Но да, на... да, да, да. Сводит, сводит. сводит. Да. да, все у меня направо, налево все ничего. Право. Лука тоже чуть-чуть а сводит. сводит да, да, да. А как вот с удругой вот так вот? Нет, нет, нет. нет, нет Сработай как... иголки? Да, да. Икра и... болит, правая экран. Здесь... И... А, да, чуть-чуть болит есть. там тоже. Много буду ходить, тогда болит вот. Когда... Тянет всю правую ногу, тянет чуть. Да, да. да, да, утром все. болит? Нет, утром не болит. Когда э, лягу, не болит. Не болит. У... Ну, бегаю, а потом угу. все. После бега болит? Да. А во время бега? Во время бега нет. А, после... после физической нагрузки, да? Тоже как бы там, что вы там, как-то резко пинули, что ли? Вот. Тут... И здесь. — А что, поле неровное было? — Ну, Нет, да, все, ну, все, все ровно было, было, да? Ну, — И вас перекосило так? Да, — Да-да, наверное, так. И там какой-то голос вышел, и, и я вот ходил, хожу, ну, не смогу ходить, и вот так сижу, не смогу сидеть. — да? — Да-да, И потом все нормально было. Вот, mm -hmm. 6, как, 6 лет. Вот последние 2 года уже у меня этот позвоночник вот... — А, это 6 лет назад он был? Да, — Да-да. Ну, Мально, была ну, нет, и недавно. ничего не было. Не, не, не, ну, ничего недавно. не было. Шесть а, лет уже прошло. Да да, да, да. Ничего не было, ну, все нормально было. Последние два года у меня уже. Скривление. Да, да. да. было, а потом я ничего не делал, физиотерапию получал, терапию сделал, все сделал. А потом у меня вот скривление было в университете. Скривление было, потому что вы таз себе туда сместили да. и начало формироваться да, да, да, так сказал, доктор. То есть вы все равно заниматься футболом, да? Нет, ничего. Я всё, уже... Уже, давно уже, уже, давно? уже да, давно? уже бросил. Сколько давно? В 2012 году. Еще... Для себя играет? Да, да, для себя играл, Ну, это тоже бросил. все я ничего не играю уже. Работаю, вот палит. Вот работаю и начнется вот так скрывание Между лопаткой да. валит? Нет. Нет? Сюда не стреляет, парево он кого? Нет. шея болит? Да. Лава болит? Да, лава вот, тоже, да. Где? Вот. У меня никогда не валит. Вот вот ну, как давление. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, И ухо тоже да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, нет. да, да, да, да, да, да, да, да, да, нет. Нет, ничего. Ну, плафинак. Ну, нет, ничего. Ну, вот Б6 вот только вот mm -hmm. сейчас, которую прописали. Гипотит, туберкулез. Нет, нет, ничего нет, ничего. Здорово, много много. да? Письмо, всего. Восьмого, да. Настройки работают? Ч делал? Кирпич ложил? Да. <свист> <Выдох. свист> <Выдох. свист> <свист> да. Вдох. Выдох. Больно? Чуть-чуть больно. Чуть-чуть там, да. Вдох. Выдох. А здесь? Нет. Здесь. Ну чуть-чуть есть, чуть-чуть здесь. Да. Здесь. Нет. Тут. Да, чуть-чуть есть. Есть, да? Да. Oh, здесь? Вот. Здесь. Да, чуть-чуть есть. Здесь. Нет. Тут. Тут? И, да, чуть -чуть Тут? Нет. Тут. Да, чуть-чуть есть. Нет. Делай так, коротко. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Дальше. Будет, да? Да. Mm -hmm. oh. Не пьешь? Вот да, очень мало пью. Почему? Не хочешь? Да. Там жарко в Турции, как-то не пьешь? Не хочешь? Не ты? знаю, да. Вот а что, пьешь? не, не работаешь, чай май, да? Да, да чай, чай, чай много пью. Чай много пью, да. Не трясет? Нет. В голове тепло? Нет. нет. Вдох. Вдох. Вот, вот это сделаю, это вот сделали? Вот, да, да, в Турцию сделаю и, и, и сказали, да, да, да все. И все, да. Вот просто ага. тянем и все. Сколько стоит у вас там? Три раза поедете 700 долларов или 800 долларов, так. Да? Да. Я думал, таз искривлен, таз чуть-чуть поправили, но сильно подбит. выдох выдох выдох раздвинем позвоночки вот они самые такие у тебя торчащие выдох выдох здесь больно нет здесь нет здесь нет здесь нет, здесь? нет. Здесь? нет. Здесь? нет. Здесь? нет. тут нет. Тут? Нет. Здесь чуть-чуть есть. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь нос ровно. Ах. Мне нравится. Ах. Вдох. А вы поднимай. Все, все. Раз, раз. Вдох. Тебе здесь долго находиться нельзя, а ты вообще высохнешь. <свист> <свист> а лучше тебя тут борщи есть. Да. Удах. Болу да, полю. Сверху. Чёлка, да? то Все, потихонечку вставай. Как спина? <с спина, <с а? Хорошо. Дышать легко, нормально? Да. Походка маленько другая изменится, потому что нога очень сильно была коротка. Сколько могли, поправил я её. Пытался выпрямить спину. Грудной отдел более-менее выровнулся на снимках. Там у вот вас грудном отделе. Проблем больше, чем ужаловаться на поясницу. 7 дней это где-то не зеркало. хрустальный. Все очень хрупко, все осторожно, ничего не поднимай, не таскай. Багаж большой, что ли? Ну, есть, ну, 20 килограмм, так. 20? Ну, это... Ну, катайся да, да, на да. колесах, катайся да, так, двумя руками, если надо приподнять, двумя руками да. поднимай. Все, подсел, поднял. Вот урок, где могу делать. Уроки? Да. Вот так вот надо делать, вот так вот все сделать книжку перед так, собой вот так читать. Вот так Так не надо всегда делать. Так иногда тоже можно делать. Иголокружение, изменение стороны слуха и зрения в лучшую сторону. Где-то может голова покружится, где-то что-то поболит, поколит, как будто как иголками. Где-то отпустит, места соответственно, поболят. Где-то синяк, где-то гематомы будет. Как mm -hmm. отлежиться? Ну, три дня может полежать, потом может спокойно так, почувствовать, по самочувствию, да? Наливайте в ванну теплую, температуру 40, где-то градусов, либо 37. Сода, то рут целую пачку. Сода mm -hmm. пищевая. Два, две крышки. Вот это эмульсии. Это вычиска с на Две крышки. Mm -hmm. вот так в ванну погружайтесь, часть у нас вся была в воде. Спина в воде, наверное, полностью по месяцам, да? по ходу, мы, вот, мы, мы, не поместится, да? Походу нет. Вот, если не поместится, -то. ноги торчать будут. Потом 5-7 минут полежал, голову поднимешь, ноги Но, опустишь. Да. И тоже коленки твои там полежали. И спина больше, чтобы чисто теплый, чтобы вода. Теплая да. 37-40. Горячую mm -hmm. надо, то плохо станет. Режим 15 минут, таких процедур 10, через день. Не вытирайся, не, не исполаскивайся, не вытирайся, идешь отдыхать. Понятно, да? Гимнастику начинаешь делать с 21 числа, который есть у нас там, на YouTube-канале. Банки ставим, хиджаму, хиджаму. Нет, ничего не делал. А ну, что делал? Пропускание нет. сделать вдоль себе позвоночника, там, банки поставить. Понятно, да? Особенно в пояснице много-много-много. Три валика делали, упражнение вот так, в рулон полотенце сматывал. Mm -hmm. Да, это да, да. Порщевые, и у меня, да. Да. поясницу и сюда. У меня, да. Также да. это делаем да. два раза в день. Обед и вечером mm -hmm. обязательно. Mm -hmm. Либо бутылки, либо валики. Mm -hmm. Чтобы голова не касалась пола. Понятно, да? да? Чтобы ты висел, как будто висел. Чтобы мышцы расслаблялись. Mm -hmm. Особенно в пояснице. Там у тебя получается в левую сторону изгиб. Поясница mm -hmm. в левую. И когда будешь лежать на валиках, мышцы будут расслабляться, эти мышцы в левую сторону позвонки тянуть не будут, и хотя бы в это время в течение 15 минут будут отдыхать подушками грамм. Слышь, такое. Нет, не, не слышу. То есть не три валика, а ее одну. То есть здесь полежу, потом сюда подвину полежу, под поясницу тоже такая отдыхаю. Дыхательную гимнастику тоже делать. А турник, турник тоже можно. Можно, нужно висеть, подтягиваться, через недельку начнете где-то через полторы, может, так что. Тяготь уметь. Да. Угу. Аккуратно, без все все делаем. Дыхательную гимнастика. Футбол там без фанатизма, так, легкую мячку. Генати... Ну, так аккуратно истёк. У ну, тебя, хорошее такое дикое желание есть. Ноги грели перед сном, в таз опускали ноги. Да. Опускайте в таз вечером угу. ноги и сидите греть отдых. Главное, чтобы ты позже не ложился в 10, это хорошо. 10-11. Да. Мучного поменьше, сладкого поменьше, побольше зелени. Побольше жирных кислот, побольше рыбы, побольше пей горячей воды, не теплой, и не холодной. То есть прохладную тоже можно, ну и горячую тоже добавлять, чтобы печень и желудок хорошо работал. Все это мы едим. Огурцы, помидоры, сельдерей, листья салата, много-много. А вы меня бы три пьете? Нет. нет. Нет, нет. Это желтый есть, Рыбий да? Жир, да. да нет, нет. Когда рыбу не едите, пейте. Надо отпить сейчас омегу, D3, магний, B6, C Я М -м -м. хочу вот, не смогу вот исполнить, уже сколько? Три года, уже четыре года не смогу не знаю, не Спин не надо не укреплять, сейчас маленько все там восстановится чтобы позвонки туда-сюда не болтались у нас Закачивайтесь в дурничке, на брусе Гиперэкстендию будете делать, подниматься вот эту гимнастику будете делать, нашу гимнастику будете делать Полчаса времени себе уделить Лучше к из корня синюхи голубой трава такая. Родственник Валерьяна 10 раз мощнее от депрессии, от стресса выздавляют, голова в пояснику почище будет, уминаться лучше будете. Есть какие-то переживания там, эмоциональные есть, там может там преподаватель что-то дает, либо это, да. Ну, пока еще не жена, так что еще более-менее должно все. То есть успокаивать нервную систему. Пьем чайную ложку на стакан воды, утром, обед и вечером. Пропьете коллаген еще. Пьем это как, Так как это трава, Свежевыжатое приходится консервировать спирту. То есть есть спирт. Чтобы его испарить, что мы делаем? Чтобы шире проходил проходило, чтобы это, харама не было, да? Чайную ложку, крутой кипяток наливаю. Кипяток прям бурлит, бурлит, да? Налили, 5 минут ждете. Спирт испарился. Это процесс алкоголизации. И можно пить, проблем не будет. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться»